Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Мародер 120 Гигабайт, у нас сегодня снова будут три рандомные игры. Это формат, где я играю в какие-то всратые игры, в которые ты никогда в жизни не захочешь поиграть. Но я для тебя это готов сделать. Если вам нравится этот формат, не забывайте, пожалуйста, лайк поставить, если вы не подписаны на канал, конечно подписывайтесь. Также не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал и на мой второй канал. Ссылочка в описании, там ссылочки на Дискорд, на ВК, если вам туда тоже хочется подписаться, пожалуйста, я не против. Ну а мы с вами начинаем, погнали! Наш любимый сайт-помощник В этом замечательном формате Сайт называется Game Gun Если кто хочет попробовать, пожалуйста, заходите, пробуйте Может вам какие-то получше игры будут попадаться, я не знаю Так, а мы зайдем в настройки Давайте поставим жанр Action бесплатно Жанр бесплатно Это мне нравится, учитывая, как сейчас сложно Все на ютубе Монетизация отключена, блин Рекомендаций, естественно, никаких нету Поэтому остается, собственно говоря только бесплатные всратые игры. Я уже не кажется, что большинство всратых шедевров будут именно бесплатными. Ну что, крутим колесико, погнали, я надеюсь, сейчас попадется нам самая шедевральная, лучшая игра и у нас Победитель Black Ace. А я был уверен, что это какая-то карточная игра. Ты посмотри, ты посмотри, это что-то даже приличное, походу, да? 45% положительных отзывов, это стопроцентный шедевр. 466 мегабайт чистого удовольствия. Ты чё регистрироваться надо, что ли? Алё? А, тут можно играть как гость, я так и буду делать. Мое имя... Запомнить меня, марадеж 120 гигабайт. Помни это имя. Так надо игру потише сделать. А, где? Где? Где звук? Где звук? Аудио. А, где аудио? А -а -а -а, блядь, применить. А, ладно, может чуть погромче. Вот так, самый раз. Так, русского языка, как я понимаю, нету, но я даже не знаю, что надо делать. В принципе, все равно, врываясь в игру, я покажу вам сейчас этот хит. Дебать, ребята, если вам нравится формат, пишите комментарии, ставьте лайки там, блядь, делитесь видосом. Это очень сильно помогает каналу развиваться. Канал, если честно, немножко у нас. Тут недоразвитые, благодаря Ютубу, поэтому я прошу вас о помощи очень сильно. Слушай, ну на самом деле для бесплатной игры графон очень даже приличный. Особенно для игры, которая есть 400 мегабайт. Что тут надо делать? Свобода для всех. А, просто всех убивать? А, а, вообще приличная игра выглядит, У меня такое ощущение, что я в нее играл на самом деле. На, сука! Я убил двоих сразу, никакой я молгашник. Убийца, это я. Я двоих убил сколько я убил? Сколько я убил? Двоих. Из... Посмотри, какая игра, пацаны но ну, я вам прям крайне советую, бесплатно А, это свои, это свои, извините, пожалуйста, ребят Это классика, блядь А вот это стреляпами, падла Минус, блядь, нихуя я убил Катерина! Катерина, простит, сама под руку подвернулась, что случилось, почему я улетел наверх? Как я понимаю, это такой Call of Duty для бедных, да, если честно, трешачком даже здесь не пахнет, просто пахнет очень дешевой игрой. Все, все что ли? Что быстро-то, Я так и не могу понять, я играю с ботами или я играю с реальными людьми, что-то мне подскажет, что все-таки реальных людей в этой замечательной игре нету. Ждем игроков? Так ты все-таки ждешь игроков. Боты выключены, между прочим, и долго я буду ждать игроков? Hello darkness, my One eternity later. Чтобы не подскажет, что игроков мы все-таки не дождемся. А если мы попробуем присоединиться как кому-то? Здесь нету матча, чтобы играть. А как я только что играл, я не могу понять. А ну его нахуй. Давай следующую игру. Давай ты что-нибудь нормальное, что-нибудь трешовое. Потому что сейчас было что-то даже как слишком прилично. А потом оказалось, что, оказывается, никто в нее не играет, и я вообще непонятно, играл я в нее или нет. Опять смотри, что это такое? Опять какой-то шутер. Какой у него онлайн? Давай посмотрим. Никакой, поэтому я лучше даже не буду пытаться. Трешачка мне подгони, пожалуйста. Хватит мне шутер это в лицо пихать. Одного более чем достаточно. Cell to Singularity Exploration. Кликер, бесплатная игра, симулятор, наука. Получается я поумнее, если поиграю в эту игру. Эволюция никогда не заканчивается. Между прочим, 90% положительных отзывов. Ох... Ладно, давайте попробуем. Между прочим, эта игра весит а, больше, аж на целых 200 мегабайт, чем предыдущая. Русский язык есть, ебой! Так, ну шо ж, я готов умничать, давай. Мудрый стример, сейчас вам покажу, какой я мудрый, сейчас я вам покажу, какой я мудрый. Добро пожаловать, спасибо. Этот эксперимент призван улучшить наше понимание эволюции. Сейчас вы помогаете нам собирать данные, необходимые для создания более точного моделирования. Вы согласны? Даже нету выбора! Я не согласен, допустим. Куда мне кликать, что вот если я не согласен, а? Это что такое за Российская Федерация выборы Стайл? Что это такое, блять? Спасибо, да пожалуйста, да? Вы мне выбор не оставили? Что происходит? Во, все нормально, все нормально. Что надо делать? Клик. Клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, клик, Энтропия. А можно потише опять сделать, пожалуйста. Используйте энтропию для покупки эволюционных улучшений. Хорошо. Ага, то есть я не могу звук здесь. Ага, я понял. Хорошо, я тебя понял. По старинке тогда сделаем все. Для перемещения кликните потяните, либо используйте кнопки со стрелками. Кликнуть, потянуть. Опа-на. Планета Земля. Надо первичный бульон нам накликать. И Луну надо накликать. Погнали кликать. А, то есть надо здесь кликать. Я, я не могу. я хочу... Верните мою суперграфику охуенную. Хочу Луну себе. Вот это геймплей. О, да. Моя любимая игра, ребят. Обязательно поиграть, очень интересно. Ну! Ну! А-а-а! Луна, да! А. А, это, понимаете, доходы плюс 4 на клик, между прочим, у меня увеличить, чтобы вы понимали. Да, агрессионные силы, вызванные луной солнцем, э, и солнцем, они вращением Земли создают приливы и отливы древних океанов, и на вся жизнь. Ура, ура, жизнь! Почему, подожди, где плюс 4 на клик? Что-то как-то не хера. Как-то не хера. Как, -то нихера, как, как я получал э, по одному за клик, так и получаю. Может, мне на нее надо кликать? А вот ее затарил, только что? Луна рождается, когда объект размером с Марс врезается в юную Землю. Хорошо. Все, я все затарил, все хорошо. Запустить этот квантовый заряд, чтобы получить эволюцию э, и 100 очков вот этих вот... Эволюции, видимо, да? Давай активируй. А, -а, а, донаты уже хотим, да? Нет. Ничего, сам на накликаю, без ваших единых донатов. Нуклеоиды затарили. Аминокислота. Куплена. Аминокислота является строительными блоками жизни. Великолепно. Так, и что происходит? Что происходит? А, жизнь создана: аминокислота ебой. Вот как земля создавалась. Господь, учись! Да на заявление не является оскорблением Ничего есть, если кого-то я скорбирую, то прошу прощения. Каждая купленная вами жизнь увеличивает фоновое производство энтропии. Хорошо. Так, ага, все. Теперь мы находимся уже на земле и здесь закликиваемся опять. Подожди, мы можем перейти вот сюда. О! Вот наша земля. Пока довольно страто выглядит, если честно. Но луна у нас есть уже. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Подожди, а вот это что такое? ну как кликну сюда. И что у нас здесь? У нас есть белок. За 300 мы можем его открыть, что мы с вами и делаем. Открыли белок. Замечательно. Дальше. Вулканы, РНК и ДНК. Ну, для этого придется. Смешка покликать. Гиплейк Третс сужил. Так, вулкан могу купить. Купил Шестьдесят 65 тысяч, что, хуйпи, я столько в жизни не накликаю. Вы охреневаете. Озоновый слой, подожди секунду. Продолжаем кликать. Что тебе нравится? Кто идет? РНК открываем, нельзя. Так, еще чуть-чуть кликов и будет у нас ДНК. Ну, так, открываем, замечательно. Е-бой. И что реально вы предлагаете мне? Кликать 65 тысяч ебаных очков? Вы издеваетесь? Ну, там есть, может быть, как-то можно. Ага, смотри, ДНК раз, ДНК два, три, три. три. Что это такое я сделал? Так, я что-то надел, я что-то я что произвел, создала жизнь. ДНК, Е-бой. Так, аминокислота, все, мы все улучшаем. Все, я все улучшил? Так, это вот так теперь клики производят. Подожди, на что я трачу? На что я трачу? Не, ну, ребята, мы все еще зарабатываем по 6 э, очков за клик, и на клик 65 тысяч на зону слой. Это, мне кажется, придется делать до утра. Поэтому я думаю, что альт в 4. Ну, вообще, кстати говоря, было забавно. И последняя игра на сегодня, ребята, давайте же посмотрим, что это будет. Внимание. Оу. Oh. 3D-платформер-гейм, где вы играете за маленького героя, который зовут... Он весь Францией. И это французская игра, где они не хотят говорить на английский. Ладно, я рискнул. 6 гигабайт, боже ты мой, ну ладно. Ну, скачивайся, я тебя умоляю, что это за скорость такая. Пока скачивается игра, пользуясь случаями, я напомню вам, что лучше вам поставить лайк под это видео, если не хотите, чтобы я смубился от того, что статистика канала идет нахуй. Комментарии и репосты тоже очень сильно приветствуются. Пожалуйста, ребята. YouTube очень большой гамосех сейчас. И без вашей помощи мне никак не обойтись. Спасибо заранее. Всем люблю, обнимаю. Чтобы вы понимали, вот это скорость скачивания игры. Мне кажется, главное испытание этой игры это, блядь, скачать ее, сука, с такой скоростью. Hello, Похоже, сегодня мы с вами в нее не поиграем, да? О! Понеслась! Давай! Давай! Да, сутка, 15 в секунду, 20! Ну, давай больше, не дай мне больше, давай мне больше, давай мне больше! Просралось, спасибо, большое! Я не знаю, как на французском читается, что-то типа... Эпи! Эпи! Ну, погнали! Музыка какая, Смотри! Музыка какая, Une terrible... un mur, mes amis. mur, mur, mur, mur, mur. vous faire des Liby, я не знаю, что там и случилось. Извините, пожалуйста. Ну что, погнали. Мы играем с какого-то маленького гнома. Пробел прыгать на стрелочке мы можем ходить. О, боже мой! Опительное управление. Вы серьезно? Я показываю вам внимательно. Я когда нажимаю влево, он идет вправо. Я нажимаю вправо, он идет влево. А если я нажму вперед, он идет почему вперед, а не назад. А если я нажму назад, то он идет назад. Это так задумано, что ли, чтобы у меня крыша поехала или что вы хотите? Ладно, я попробую так поиграть, хорошо? А что это не так сложно на самом деле, как кажется? Смотри, на... ой, блять, ой, блять, подожди. О, все хорошо, все easy, у меня получается, у меня получается. Зачем они перепутали управление, что за херня? Ах, ага, джимароль. Блять. И как мячю выбраться теперь? А! А! Controls! Почему? Если взять геймпад, там то же самое будет. Ну-ка. На геймпаде все нормально сразу так намного легче играть стало, боже мой. Вообще, кстати, для бесплатной игры игруха не, выглядит неплохо, Хоть она, конечно, ничего себе особенного не несет, просто обычный трехмерный платформер. Единственная особенность это французский язык, который крайне редко я встречал. Но ну, вы знаете, французы, они не сильно любят И на с ними на английском начинаешь говорить, они такие... Я был во Франции, я знаю, о чем говорю. Там реально никто не хочет с тобой говорить на английском. Так, ладно, а будет какая-нибудь битва с боссом жесточайшая, да, чтобы я там прям страдал. Дал на этом боссе, чтобы меня прям ебали по-французски, так сказать. Хочу французский фистинг. Есть что-то такое? Французский поцелуй есть. Значит, должен быть французский фистинг, правильно? Правильно. Так, и что? Я сдох! Так, это сохранение. Хорошо, я понял. Я не очень понял, почему я умер. Так, магия. А что делает магия-то? Я не понимаю. Что магия делает? Ну, магия. Бесполезная французская магия, ребят. Ну-ка. Ну-ка, на нахуй, нахуй, Мое заклинание французское. Получилось. Ага, значит, нам надо вот эти магии просто убирать, чтобы у нас не было проблем, когда мы проходим сквозь локацию. Я понял. Так, Басяма будет самое главное. Меня больше интересует, где мой босс. Где мой босс, который я должен быть моей палочкой волшебной? Не для бесплатной игры так неплохо вообще, на самом деле. Можете поиграть, смотрите, если вам нравится. Игра называется... Есть кто еще не запомнил? маленький непослушный ублюдок, давай, прыгай, когда я тебе сказал Прыгай, ты слушай меня, иначе я тебе палочку, ты разпихаю. Так, внимание, мы дошли до какого-то волшебного места Замечательного, видимо, не можешь засейвиться Босса у нас не будет Вот да есть какой-то телепорт Здорово, чел А это, это, это враг, это враг, это враг, это враг Это не босс, но враг Ты пидор, ты пидор, ты пидор Маджихра, Ай, бля, ты заебал, как тебя убить-то? На, сука, заколдовывай тебя, заколдовывай тебя, чтобы у тебя была импотенция. До свидания, easy. Почему я убил, между прочим? Слава здесь везде хпшки раскиданы. Музыка, кстати, прикольная, но учитывая, что вначале была бесплатная музыка с ютубчика, да? А мне интересно, это тоже, наверное, музыка, которую они где-то... Ай! которые они где-то в интернете просто скачали, на которые авторские права не нужны. Ну так для бюджетного проекта нормально, нормальный платформер, очень даже неплохой, конечно, ни уровень Спайра, не уровень Крэша Бунтикута, но вполне себе норм. Играбельно, да, если не играть него на клавиатуре. Я правда так до конца не понял, как мне надо вот врагов гасить, да, то есть я вот колдую такую, колдую, колдую, и все, и непонятно, вот что мне надо с ним делать. А, а, я колдую, так, а, да блять, ублюдок! Заколдовую, заколдовую, заколдовую, заколдовую, заколдовую. С... Ой, easy. Все равно до конца не понимаю, как я побеждаю здесь врагов. Че я залипал дерьмо? А, да, блин. Почему они всегда меня один раз обязательно дамажут? Перед тем, как отправиться в Ад. Ну и здесь у нас последний рак и эти урота. Мне прямо интересно, куда они меня отправят. Подожди, это босс? Это босс? Dark Souls. Или что произошло? Куда бы меня перенесли? Я хотел с боссом драться. Это страшная локация, где я? Смотри, или нам у наоборот надо освободить, или это никакой не босс Ну-ка погоди, все нормально, это свой вроде Это вроде свой Вот если вот так сидишь, значит свой Шапитр 2 Ваде гамы, так, вообще игра, кстати, слушайте, я прям советую, она очень даже неплохая, несмотря на то, что французский язык, это тоже, кстати, придает игре небольшой шарм. Мне кажется, у них просто не было денег совершенно нанимать человека, который будет еще с вами говорить на английском, потому что, извините, много хотите вы. Да и вообще, э, этот английский язык отвратительный и мерзкий, да? Айню, айню, айню. Так, я здесь все раскладовал, я молодец. Жак, чтобы быстрее бегать нельзя, вот это меня расстраивает на самом деле. Здорово. Подожди, подожди, подожди, я попробую не получить урон хоть раз. Да что ж такое-то, а? ты пиндар. Я не понимаю, как с врагами драться, ребят. Вот, он вот, так, он вот так переворачивается, и все, и после этого я могу его только отправить. Но только после того, как меня задомажут, херня какая-то. Я слишком долго уже эту игру записываю, на самом деле, для данного формата. То ли делала, помните, первую игру мы играли, как долго? Так ладно, это надолго, ребята. Я даже не могу ничеплого про игру сказать. Понимаешь, мне она даже понравилась немножко. Но такой у нас формат, что мы недолго здесь в игры играем. Так что я думаю, что все. Это была даже не трешовая игра, вполне нормальная. Да и вторая игра была довольно-забавная. Вот только первая игра была просто каким-то дерьмом, где никто не играет, и все. Ну да ладно, я надеюсь, вы повеселились со мной. Если это так, не забывайте, пожалуйста, про лайк. Конечно, если не подписаны на канал, подписываться на канал, подписываться на телег, подписываться на дискорд, подписываться на ВК, подписываться на мой второй канал тоже. Если у вас есть какие-то предложения для подобного формата, пишите их, пожалуйста, в комментарии. Буду очень сильно вам Благодарен также за репосты. А на сегодня это все. С вами был Барадеж 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.